из моего домика в деревне. Сегодня вечерочком планирую поездку к своей приятельнице. Ее зовут Людмила. У нее очень уж такой давнышний, скажем, сад. Это я только сейчас все обустраиваю здесь. И у нее цветут клематисы. Очень хотелось бы посмотреть на цветение клематисов. И еще чем как говорится, меня впечатлила эта женщина, к которой я поеду. А в прошлом году, это было осенью, наверное, в августе, я так загорелась купить безвременник, вот очень мне захотелось, и искала его, где бы купить. И тут так по своим, скажем, садоводческим каналам меня пригласили к этой Людмиле. Людмиле. Она мне говорит, что, продавать собираешься? Я говорю, ты нет, зачем я буду их продавать? Я хочу посадить их. У меня нет этих красивых цветов, которые зацветают в сентябре. Но сажать их надо в августе. Это луковичное растение. Цветут они безумно-безумно красиво. И одни из последних цветов это которые цветут так ярко, насыщенно. Это белый цвет, сиреневый, фиолетовый, но очень красиво. У меня есть видео на эту тему, можно будет посмотреть. И когда я ей сказала, что очень хочу, безвременник, боже мой, люди продают по луковички. А она мне накопала целое пятилитровое ведерко. Сейчас я обладатель большой грядки безвременника. Она зацветает. И меня. мне он хочется посмотреть, красотой. как он сейчас выглядит. эта вот плантация у нее, не целая плантация. Так что, если кто-то захочет луковицы без временика, пожалуйста, обращайтесь. И я думаю, что этот замечательный человек вам не откажет в этом красивом цветочке. Ну что ж, будем ждать вечерочка. Мы приедем к ним. Вот, Люд, скажи, пожалуйста, сколько лет вот твоим клематисам? Слушай, я их посадила, и вот, богу где-то, наверное, так, в 79-м, в 1985 году. В они вот, на, вот, например, вот этот... Не а... укрываю, ничего. Они вот как скатило. А осенью. розовенький вот тот красавчик. То же самое. Примерно в одно время посадил. В одно... Не, все, все они одновременно посажены. А сколько лет саду? В 79 -го года. 79-м. -го. Считай. О, и сразу не соображу. 21 да, год. Да. Красиво. У тебя утки крякают. У нас не только утки, у нас даже лебеди здесь есть. Семья лебедь. Нет, на самом деле лебедь шапку. Есть да, есть? да, Да-да-да. Тут, да? Да, и вот каждый год. Вот такая шапка. Ну я под их подкармливаю. Надо, надо, как а. же без этого? Без подкормки а нельзя. А знаешь, чем подкармливают чем? сажа с шумного завода? Да ладно. Да. Утки настолько привыкли вот к людям, ага. их подкармливают, а осенью приезжают и стреляют вот, вот это ужасно. А -а -а. У меня такая сирень в этом году. Потом сколько съешь, да, всего? Просто им половину из этого. У нас здесь, здесь, здесь белые бы лебеди, но в этом году холодно. Нет, холодно, они даже еще листья не выпустили. Ирис тут блоухали у нас, это тоже эндемики они, вот желтый рис, как раз родители вот этих, она еще и снимает кулиганка. У нас еще раз говорю, в этом году семья лебедей здесь, вот здесь, это буквально через две улицы, в общем-то, видимо, но нашли место, а люди же отдыхают, крик, шум, лебеди все равно они как-то уединение любят. Нет, вон молодёжь. Сейчас, сейчас, сейчас. Не бойся, не бойся, не свалишься. Ну, место, место красивое. Весь, весь пейзаж портит, как мы вагон, как и здесь. Нет, ну, вместо у нас все хорошо. Да. Сторонники. Нет, почернее, поклупнее. А давно она, вот сколько лет посажена? Вот этот кумбирин? Нет, 7, наверное. На одном месте всегда стоят, да? Стоит, на да? У нас, мы здесь дорожку насыпали еще, мы у нас там, на собственной станции вообще не могла, обмелела в 70-м году. Ну, я, в общем... да. вот это, да. Урожай у нас неплох. Люблю, давай, угощайся. Меняется вот в теплице, да? Вот этот куст уже желтый внизу, но эти более-менее нормальные еще. Не знаю, что за болезнь, даже на них.